интересную тему, и в конце этого ролика вы узнаете о том, по каким критериям стоит выбирать астролога, мага или ясновидящего, для того, чтобы они не ухудшили вашу ситуацию, а помогли найти решение. По роду моей деятельности ко мне достаточно часто обращаются женщины, которые уже пробовали решить свои проблемы с помощью указанных специалистов. Но вот они здесь передо мной, консультируются у меня им нужна более осязаемая помощь. Меня зовут Дмитрий Норман. Я психолог и расстановщик, специализируюсь на возвращении бывших. К магии и астрологии прямого отношения не имею и в своей работе это не использую, но считаю, что это имеет право на существование. В наше время психология уже достаточно тесно переплетается с этой сферой и практически невозможно отрицать ее влияние на нашу жизнь. Те же самые расстановки сложно назвать чисто научным методом, наблюдая за теми чудесами, которые происходят в процессе и после них. Иногда иначе как волшебством это назвать трудно. Хотя, как и всегда, найдется способ объяснить эти непонятные вещи научным языком, и только для того, чтобы сделать вид, что наука имеет ответы на все. Итак, гадалки, маги, астрологи имеют право на существование. Но не стоит забывать, что, во-первых, действительно хороших специалистов, как и везде, в этой сфере очень мало. И так как возможности проверить их работу нет, то места для шарлатанства достаточно. Наверное, именно поэтому женщины, которые пытаются вернуть мужчину, после нескольких таких специалистов все же приходят к психологу. Но это даже не главное. Главное и второе вот что. Если кто-то из магов или предсказателей сообщает вам негативную информацию, они обязаны дать вам решение, как этого можно избежать или исправить. Если вам нагадать, что через месяц мужчина приползет на коленях, признав свою вину и раскаявшись, вы целый месяц проживете в позитиве, в ожидании этого волшебного для вас события. И за счет этого позитива за это время вы сделаете столько для себя и так сильно изменитесь, что вам уже и не важно будет, приползет он или нет. А если сказать всего лишь, что он совсем не думает о вас и не дать никакого руководства к действию, то вы погрузитесь в депрессию от ощущения собственного бессилия и несправедливости, и на этом фоне через месяц от вас останется всего лишь бледная тень. Разве мужчина захочет возвращаться к такой женщине? Есть еще один важный критерий, по которому вы можете понять, стоит ли обращаться к конкретному специалисту. Это сроки, за которые он обещает решить проблему. Неужели вы думаете, что то, к чему вы вместе шли с мужчиной продолжительное время, находясь еще в отношениях, можно исправить за один раз? Даже если что-то и можно изменить, то это будет всего лишь купирование симптомы, но никак не работа с причиной. А в вашей ситуации это самое худшее, что можно сделать. В некоторых случаях вернуть мужчину с помощью различных манипуляций или с помощью магии что в принципе тоже является манипуляцией, но на другом уровне, в короткие сроки возможно, но отношения после возврата превратятся для вас в еще больший кошмар, и в результате он все равно уйдет, но будет еще больнее и еще хуже, а шансы восстановить отношения станут еще меньше. Напомню, ваши отношения разрушены потому, что в том виде в каком они существовали к моменту разрыва, дальше существовать не могли. И ваш разрыв – это единственная возможность посмотреть на них со стороны и повнимательнее, и перестроиться, для того чтобы система ваших отношений стала более гармоничной и устойчивой. Внутри отношений сделать это невозможно. Иногда бывают ситуации, когда клиентка пытается одновременно решить свою проблему с помощью моих консультаций и гадалок, в надежде, что это ускорит решение проблемы. Но в итоге ситуация совершенно противоположная. Не так важно выбрать правильную стратегию, как дойти в ней до конца. Но если пытаться сделать что-то из одной, а потом из другой, то обе стратегии окажутся неэффективными. Поэтому прежде, чем выбрать специалиста, с которым решите работать, определитесь, кому вы больше доверяете. Информация, которую вы получаете от гадалок, плоха еще и тем, что в отсутствии полноценных фактов любая недосказанность, любая неизвестность трактуется вашим мозгом в негативном ключе, придумывая то, чего вы боитесь больше всего. Кстати, именно поэтому так вредно бояться. Когда мы испытываем страх, то предполагаем именно то, что нас больше всего пугает. Но никто, кроме вашего подсознания, не знает об этих страхах. И обычно реальность оказывается намного гуманнее. Но эмоции-то вы переживаете реальные. У меня в работе был случай, когда женщина 7 лет назад сама выгнала мужа и через 5 лет захотела вернуть его обратно. Она рассказала, что два года ходила по гадалкам, потратила кучу денег, но так и не получила ни малейшего результата. Более того, она жаловалась на то, что они брали деньги, но никакого результата не было. А когда она пыталась прояснить ситуацию, они просто ее блокировали. И вот через два года неоправданных надежд на чудо она все же решила обратиться к психологу. И после первой встречи уже был получен результат, который хоть как-то приближал ее к решению запроса. Но что удивительно, даже после этого надежда, что я все-таки не психолог, а маг у нее сохранялась, и она отправила мне сообщение примерно следующего содержания. «Вы странный человек, даже не попросили у меня фото. Как же в таком случае вы собираетесь мне помочь?» Два года безуспешного взаимодействия с магами и гадалками так ничему ее не научили. Хочу вам дать совет. Если после общения со специалистом у вас есть ощущение безысходности, бессилия и обреченности, не ходите больше туда. В таком состоянии вы точно не справитесь со своей ситуацией. А если у вас появляется чуть больше спокойствия, позитива и веры в то, что у вас все получится, это тот человек, который сможет вам помочь. Я желаю вам всегда делать правильный выбор и советую подписаться на канал, чтобы в кратчайшие сроки узнавать о новых видео, где будет рассказано о том, что же нужно делать, чтобы ваш мужчина вернулся. Узнаете раньше, меньше совершите ошибок.